Традиции ярко и зажигательно встретили студентов-первокурсников в Елабужском институте КФУ. Ребята-активисты дали старт мероприятию шуточным интерактивом, а также провели перекличку факультетов. Поприветствовала первокурсников директор Елабужского института КФУ Елена Мерзон. Мы очень надеемся, что многие из вас, большинство из вас не изменили своей мечте и поступили в тот самый университет, о котором мечтали, и будете учиться для того, чтобы стать профессионалом именно в том деле, о котором думаете, с которой связываете, с которым связываете свою жизнь, свою карьеру, свою судьбу. Из рук Елены Мерзон студенческие билеты получили первокурсники, показавшие наилучшие результаты при сдаче выпускных и вступительных экзаменов. Я поступила на факультет математики и естественных наук. И первый день много народу, удивительное здание, и очень хочется уже начать учиться. Я хочу. Хорошо учиться, добросовестно, чтобы стать хорошим педагогом в будущем. Впечатления сегодняшнего дня, не знаю, это все так волнительно, но мне очень понравилось то, что старшеклассники, старшекурсники, прошу прощения, подготовили для нас такое мероприятие, и мы э, с моим факультетом все уже почти познакомились, и... Мне все безумно нравится. Я очень хотела почувствовать всю эту студенческую жизнь, поэтому я приехала сюда, чтобы учиться на очном факультете, именно русской литературы, то направление, которому я всегда хотела. Адель Шамилова, Сирена Иванова, Денис Ипайлов, Универ